14 декабря на Межвузовском форуме Опорные университеты, драйверы развития регионов в Белгороде озвучили результаты конкурсного отбора приоритетного проекта правительства Российской Федерации, вузы как центры пространства создания инноваций. В числе 51 вуза победителей конкурса есть и Казанский федеральный университет. Проект направлен на создание на базе университетов центров инновационного, технологического и социального развития регионов. Победа в конкурсе для КФУ была предсказуема. В рамках развития инноваций в КФУ работают центр симуляционной медицины, университетская клиника, собственные лицеи и виртуальные лаборатории. Казанский университет постоянно расширяет и укрепляет связи с предприятиями, инициируя совместные проекты и принимая заказы на исследования. Эта деятельность КФУ получила высокую оценку со стороны правительства. На проходящей в эти же дни в Москве выставке экспо 2017 министр образования и науки Ольга Васильева наградила ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова в номинации «Знание будущего» за вклад в развитие коммуникации между наукой и бизнесом. Артем Тупичкин, УниверНьюз.